Обычно героями называют тех, кто сделал в своей жизни что-то особенное. Но профессия врача складывается из ежедневных маленьких побед и подвигов. Наша команда, которая сделала этот проект, работает с российскими врачами больше 15 лет. Из тысячи специалистов мы выбрали 10. 10 врачей, которых мы, без сомнения, можем назвать героями. Гинекология, урология, онкология, проктология, пластическая и общая хирургия. Константин Пучков – доктор с шестью медицинскими специальностями. За все время своей практики он провел более 25 тысяч операций и убедился – главный навык хирурга – не резать, а шить. Человек. Хронометраж не такой большой, 10-12 минут, представляешь, за это время, конечно, можно рассказать о человеке, но не о таком человеке, как mm -hmm. ты. Но я постараюсь задать те вопросы, которые, как мне кажется, mm -hmm. могут раскрыть в первую mm -hmm. очередь mm -hmm. личность. Mm -hmm. Так что будем об этом? Будем об этом. Okay. Есть такие Все вопросы, да, которые, кажется, они вроде как пространные, но помню всегда о зрителе. Mm -hmm. Вот туда, Саша, сильно в медицину. Я, надо надо я понял, не надо. Я а, очень хорошо помню, как я летела в Испанию и читала рукопись, которую ты мне прислал mm -hmm. на почту и попросил перечитать эту книгу. Я думаю, господи, 398 страниц, Лена, как ты будешь читать о хирургии, ты же не врач. И я не успела опомниться, как мы прилетели. Два с половиной часа я прочитала всю книгу, я ее проглотила. Вот а, если у зрителей нет двух с половиной часов, если очень коротко, сказать о том, как же стать этим успешным хирургом и оставаться им всю жизнь. В книге я изложил следующую суть, да, что на примере хирургии показать, как человек вообще формирует себя в жизни. И я всегда говорил о том, что все-таки человек – это не поиск себя, это создание себя. Какие будут сложности, как понять, что ты на правильном пути. Вот это очень важно. Да? Понять, что если ты, это не твой путь, вовремя уйти с него, пока ты не погрузился в эту специальность. Ну и с пациентами у нас тоже бывают задушевные беседы, потому что они же встречаются разные. И я уже давно перестал на них смотреть, как старший товарищ на младших. Вот. Я всегда учусь у своих пациентов. И как раз они подталкивают нас на новые оперативные вмешательства на создание новых методик. Порой пациенты умнее нас. И вот это надо уметь различать, видеть в людях, и не переставать учиться всему, что нас окружает в нашем мире. Вот это очень важно. Что нужно, чтобы стать успешным хирургом? Три слова. Любовь. Любовь. Самоотверженность. Вот. Ну и, может быть, это будет не одно слово, а несколько «не жалеть себя». Не жалеть себя. О руках хирурга хочу поговорить. Руки хирурга, ну и, естественно, глава мысли – это рабочие инструменты. Да, да? Да. И в этой книге есть целая глава, в которой ты описываешь свои вечера. Угу. Описываешь то, как ты вяжешь спицами, делаешь что-то руками. Руки вообще человеческие – это самое такое совершенное в природе, я считаю, что вообще было создано. Да? И если а, есть специальность, а, которая основана на руках, а, да, а это художник, скрипач, кто угодно, мы все наши знания, мысли, мы все аккумулируем, да, то есть это действительно все отражается в конечном итоге на кончиках пальцев. Во-первых, хирургия это хирургия не одной руки, а хирургия двух рук. Поэтому, если ты правша, надо развивать и левую руку одновременно. Если ты выбрал хирургию, специальность, да, то нужно развивать все равно пальцы. Не умеешь играть на инструменте? Попробуй. Я жил в общежитии. На просто, гитаре. Да. да, то есть как бы гитара оказалась тем инструментом это 80-е годы, такой, где ты можешь привлекать к себе внимание, там, девчонок. Очень нравился Высоцкий в те годы, эта популярность дикая была, и я до сих пор его обожаю и люблю. Сейчас я уже не играю на гитаре, к сожалению, да, хотя я думаю, что можно было бы это и делать, вот, но просто на это нет времени. Второе, надо, всем считают, что хирурги режут, да, хирурги шьют на самом деле, поэтому один разрез 8-10 узлов, вот, где то нужно для ушивания. Естественно, чтобы это делать профессионально, быстро и хорошо, тренировать нужны руки. Для этого что делал я? В кармане всегда сороковка катушка ниток была, любая возможная минута, то есть ты через колено перекидываешь нить и вяжешь, сидишь узлы. Берешь вот обычную катушку с нитками, то есть ее перекидываешь через колено свое, uh -huh. отрезаешь себе необходимый как раз отрезочек, который будет для работы. Я попрошу просто, ребят, время еще засечь. Да, Я не да. то, чтобы собираюсь соревноваться с великим профессором. Нет, нет, нет, мне просто интересно. Минуту. Внимание. Начали. Сложно, сложно. Позор же будет, скажет потом Войцховская. Пять узлов завязал мне шеф-редактор. потом. Значит, мы наращиваем темп, чтобы больше количество. Пять секунд. Пять секунд. Это как до прямого эфира, знаешь, когда коленки поднимаются. А, и будут. Отрезаем. Отрезаем. Ес. Yes. Давайте мы посчитаем, сколько у Лены. Считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. И вот эти вот еще на сто восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Вот, сейчас посчитаем у меня, сколько будет. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, один, двадцать, два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать четыре, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, пятьдесят два только всего. 10 или 12 лет назад, когда я впервые пришла в твою операционную и увидела ту самую операцию, где ты клипировал маточные артерии, артерии да, да. делая операцию на сухом органе, впервые тогда рассказывал да, об У -у -у. этом методе, о операции, которые сохраняют женщинам самую главную функцию женщина дают возможность родить, дают возможность да. родить ребенка да. и да. тогда 12 лет назад это было дикостью да. как можно сохранить матку в которой 70 процентов опухоли или миомы да но ты брал таких пациенток ты делал эти операции до сих пор это есть и для меня дико да миома 5 сантиметров в диаметре вот и мне пациентка пишет письмо мне у меня в городе предлагает открыто удаление матки и так сказать примем миоме 5 сантиметров но для меня это абсурд Операция 30 минут времени занимает. Мы сохраняем орган, она беременеет и рожает, и, так сказать, у нее счастье, материнство есть. Просто сохраняем семью, делаем женщину просто счастливее, чтобы она на мир смотрела лучше. То есть это очень в данной ситуации важно, потому что если есть человек счастлив, если у него есть позитивные эмоции, если у него есть хорошее ощущение жизни, то он и более здоровый будет. Те пациенты, которые лечились у нас и, так сказать, получили помощь, да, это наша семья. То есть мы их не бросаем, мы с ними общаемся, они всегда могут обратиться к нам. Вот у нас тут есть видите, фотографии, все можно это по разным абсолютно специальностям и разным врачам отзывы. Во время процедуры я ничего не почувствовала. Это спасение для таких трусов, как я. К тому же во время процедуры я очень хорошо выспалась. Пролога Елена, как я вас понимаю. Я помню, что лет 10 назад мы рассказывали о том, что есть даже стена с фотографиями родившихся детей после вот подобных вмешательств операций. Сегодня есть хотя бы цифра, сколько их родилось? Ну, на самом деле их очень много. Тысячи три с половиной, я где-то думаю, уже накопилось. Значит, я вспоминаю историю в Нальчике. Много миом в матке, там, в сочетании с аденом, нужно удалять. Но восточные женщины, они стоят стеной, потому что для них семья – это вообще это превышение всего. Поэтому ни удалении труб, ни о матки не могло в данной ситуации быть и речи. Я смотрю на лапароскопии, у нее, ну вот по моим медицинским показаниям, да, там шансов, ну один-два процента всего, то есть их никаких нет. Я трубы эти вскрываю, пластику делаю, но они, так сказать, с точки зрения функции практически нет. И я там через 3 четыре месяца получаю звонок или письмо, я забеременела, дальше там я родила, у тебя как-то какие-то файлы в голове меняются, вот все сходится по-иному, если она боец, я в глазах вижу, да, если у нее хороший драйв в этом плане, если она нацелена на это, несмотря на годы каких-то лечений, которые не принесли результата, я этому бойцу буду помогать до конца. Я просто расскажу зрителям. Константин Викторович до сих пор пациентам своим оставляет на сайте свою личную почту и, приходя домой с работы, открывает почтовый ящик и сам лично читает и отвечает на эти письма. До трех, до четырех часов утра. Почему не отдать это администратор? Это благотворительная, правильная позиция, да, вот, помогать всем людям, которые обратились ко мне. Это занимает 2-2,5 часа в день. Если сложить 365 дней в году, на самом деле, да, я вот так просто прикидывал, это 3,5 месяца 8-часового рабочего дня в год, который я посвящаю этому ответу. Это 20-30 писем по электронке, 20-30 писем по и по инстаграму добавила сейчас Но если это не моя специальность Не моя профессия То я всегда подскажу Какой врач или какое лечебное учреждение Делает это лучше всего То есть я все равно человеку помогу И направлю его в нужное русло Зрители подумают, что это не человек, это робот Никогда не было желания уйти из профессии Когда вот это все валится, валится, валится на тебя Ты не успеваешь отвечать на сообщения, на звонки, на письма Ты хочешь работать больше, а времени нет Выбор приоритетов на самом деле, то есть просто здесь нужно для себя определиться, что в конкретную минуту, в конкретную секунду наиболее важно и что нужно сделать в первую очередь. То есть это тяжелый труд, который все равно приносит удовольствие тебе. Вот это очень важно. Поэтому я считаю, что в хирургию должны идти люди, которые любят эту специальность, которые не считают, что они делают что-то нечто, да, и что это люди, так сказать, иного сорта, там условно, ряда. потому что в своей специальности, в любой человек, если ты достигаешь, каких-то больших высот, ты обязан работать много. Мы проводим лапароскопическое оперативное вмешательство. У камушки в желчном пузыре, выраженный болевой синдром, воспаление постоянный болит в правом подреберье. Вот это камень, то есть он закрыл кранчик выхода из желчного пузыря. Желчь не поступает, пузырь не работает, он спавшийся. У нас ни капли крови за время оперативного вмешательства, все сухо. И вот так вот аккуратненько мы все извлекли через прокольчики. В хороших руках длительность оперативного вмешательства в примерно 12 минут составляет. Вот удаленный желчный пузырь. Такой Вот это наш камень. То есть буквально 5-6 миллиметров. Но вообще такое ощущение вот, по плотности, что это мокрый песок, который сильно сильно... Но очень спрессован, ворот. да. А есть другая жизнь, помимо хирургии? Но Ну, как же, работы? конечно. Я люблю ходить под парусом, кататься на горных лыжах, немного играть в большой теннис, да, так сказать. Я э, ушел от автомобиля, вот сейчас четыре года хожу пешком везде. То есть у меня в норме это 15-17 километров в день на работы, с работы. О каком открытии в медицине сегодня ты мечтаешь больше всего? Я думаю, если мы сможем победить болезни без хирургии, Хотя это моя... А хирурги сказать, что... останутся без профессии? Пусть они останутся без профессии. Но если мы сможем помогать человеку, не заходя в его организм, никаких не делая там инвазивных, оперативных вмешательств, мне кажется, это было бы очень здорово. И я бы вот в этой ситуации оставил бы свою специальность и решил бы, что моя миссия на этой планете была бы выполнена. И чем бы тогда ты -то занимался? Я бы занимался, наверное, философией спортом, так сказать, писал бы книги, вот, и, может быть, освоил бы как раз другую медицинскую специальность. Знаю, что пора бежать к пациенту. Угу, да. Следующая операция, операция да. тяжелая, сложная, Очень, большая. Да. Спасибо, что принял нас. Спасибо. Очень важно. Спасибо всем. Да, да, Он всегда занят. Абсолютно всегда и одновременно он очень внимательный к своим пациентам, к незнакомым людям, которые пишут и надо ответить. При отсутствии времени он согласился на эти съемки. После интервью с хирургом Пучковым у меня возникло ощущение, что я мало работаю и много сплю. И каждый раз он для меня большое открытие.